Mm. Да О, всем привет друзья, мы пришли всем в огород пока. ты не снимаешь, потому что Да, не снимаю, нет <связывая> Мы <связывая> Не снимаю, я так просто разговариваю Так смотри, красный не горит Так нет, конечно, не горит даже Так, всем привет и... друзья У тебя зарядки мало Да, зарядки мало, говорит А, нет ну дай, мама. Что ты хочешь опять дай, молок хочешь, себе, хочешь что, -то что -то ли? Помочь подписчикам. Зря куда что ли? Я ну, показал им кое-что. Всем привет, друзья. Вот, сейчас мы пришли в огород. Это запись, перезапись называется сейчас. Они поели по пирожочку. Амина боится Петю, что он у нее пирожок возьмет. А пола, что, да. Петя бегает вон папа показывает курочек Динаре. Идем ко Вот тут, вот тут, вот тут сиди и кушай, ладно? Кушай, кушай. Че, Динара, кого увидела там? -у -у -у. А? Че? Испугалась что ли? А так Она ты везде лазишь, боится. ведь? Ты Она боишься, высоты. мы даже удивились. Да? Буза, ты боишься? Вау! все тогда? Понятно. Да, Ладно, да. пошлите, работать Траву дергать. Папа пилит будет. Вот, это, вот эту траву, вот эту траву будем убирать сейчас. Вот на этой грядке, чтобы папа Так, теплицу надо открыть сегодня уже. А, сейчас потеплело. Что говоришь? Ага, маленькая тепличка у нас. Сейчас откроем. А я вот думаю, вот это выкинуть надо у них. И че? Сухой корм дать? Или сверху сухой корм. Кин... Не ездят, едят, 100%. да? А, есть. Траву клевали. Может, траву дадим? Попозже дашь. Сейчас. Но потом придешь дашь. А знаешь, что хорошо им, Андрей, Крапиву нарвать. И это. Че еще на это лучше? Петя снес, значит. Петя не здесь начал, да? Да-да, надо. Это не закончила. Надо этот. Как его? Что я сказала? Крапиву, крапиву надо. Для них витамин хороший. А, я сейчас этот вонючку-то их не подсыплю. Может, да. Пришли мы с хлебушка. Белье настиралось. Сейчас буду процеживать молоко. Поставлю. Я даже кубку не сняла. Так как вот пойду сейчас еще белье вешать. Она постиралась. Вот сейчас просижу. У меня трехлитровая банка еще в холодильнике стоит. Но я хочу парное молоко, чтобы попили сегодня детям. С утра пораньше. Через матлю обязательно процеживаем. Ну, почти литр выходит. Тем более она у нас первый год нынче дает. Чем больше дождь, тем больше молочка будет. вот. Теперь это я все снимаю. Крышкой закрываю. Это постираю. Не постираю, а водички теплые промою. Сейчас Динару с Саминкой познакомилась с девочками. Они соседки наши. Динара самина не привыкли у меня гулять с девочками. И, и они стесняются всего. Они же привыкли у меня вечно со мной, рядом, хревушок и обратно. Сарайка, когда хозяйство только и видят. Ну, конечно, кроме садика. Вот девочки молодцы, помогают. Стесняются еще. Аминка стоит Они хотели на детскую площадку их везти Я говорю, нет, не надо туда Все, они все вместе собрались Я очень рада Только Аминка стоит, смотрит Стесняется еще Ну ничего Надо, чтобы они дружили со всеми Девочки ну, У меня Динара привыкла и Аминка с пацанами, они все. С Давид все время с собой их раньше водил. И они все время с мальчишками. А с девочками как-то не умеют еще так дружить. Но Динара-то уж понимает. Амина пошла качаться одна. Вот эта маленькая девочка, которая с Динарой... Она вместе в одну группу ходит, с Динаркой вместе. Вот они начали мелками рисовать, а Минка что-то у меня убежала. Мне очень интересно наблюдать, как они себя ведут с другими детьми. Так, все. Девчонки уже ручки подают мои, мои девочки. А Минка тоже с ними начала ходить. Куда они пошли? Это интересно. Амина очень машины боится, кстати, у меня. Надо крикнуть. Динара! Динара! Динара! Динара! Аминку не оставляй за ручку в воде. Вот и наступил вечер. Время пятое сейчас вечера, Ночью. <сх> надо ночера, затем, Вечером. ну Вася, ты не ешь все равно, смотри, с ума сходит, печенье принесла, дала ему, не я с взяла, убежала, ну ты не будешь кушать, на я тебе дам, <сх」>. на. Кс -кс. на, на, Вася, Вася, на кушай, да, вот так кусает и убегает, все, нету больше ничего для тебя. Андрей, что кушаешь? Ну как понравились печенюшки? Классная. Ну и хорошо. Боня, вон иди, Вася не сел. Вася не сел, иди ешь. Это ведро из под молока. Нельзя его гадить. Папа, папа у нас делает телегу, что-то там у него случилось. Папа у нас делает телегу, что-то у него случилось там. Аминке дал работу, перебирай там что-то говорит, что Динара, а Амина, папа дал работать, да? Амина, что? тебе папа работать дал? Там. Тебе сегодня с девочками понравилось гулять? Там. А как зовут их? Ма, сидите, сидите, Мальчики зовут Амину. Молодец. Ты дожди вначале. Когда я ем, то глухи нем. Все. Водичку надо, как хочется. Компот утащила я. Печенье детям. Будешь компотик? Вкусный компотик. Ты попробуй компота. Чернослив. Еще Кри -на. Кристина. нам. Угу. Да, Кристина? Да, Ка Критин. Качина. Не нормально говори, я не понимаю. Компина. Ка К Ка Картина. Картина. Никотина <свист> <свист> Кристина. Там, там, там, там, там. Две картины. А как? Чё? Две Кристины? <свист> угу. О, балка согнулась на мотоблоке. Офигеть! Она же это поломается в любой мом момент момент. А Все? На... На... На... На... На... На... На... Наша на... тачка Теперь не прокачка Надо Никакой фомичи нам не светит теперь. Вам не светит Сейчас пойдем Хлюшку кормить Сейчас Сейчас, О, сейчас я покажу, что у меня Андрей сегодня поработал Пока я дома готовила Сегодня я дома сидела Мама Я сюда положу Ладно, пошлите. Ой, что-то я устала сегодня, что ли. Полдня. Полдня. Туда-сюда, туда-сюда. Опаньки. Где грядоньки? Угу. Классненько? Намного лучше стало. Конечно. Тут что, такие длинные еще грядки. Опаньки, здесь вообще классненько. Да? Папа как сделал культурно, культуроз конкретный. Вот это. Да, зашел, зашел. Ага. А Это Андрей оставил под картошку. Мы здесь картошку на еще посадим, потому что места много. Здесь капусту посажу. Там огурцы, здесь помидоры. Короче, места много. Да. Пеш сай, пеш сай, малыш. И в лучшую сторону, кстати, заметь. Да? Мне тоже понравилось. Писпить хочешь? Так. Ну давай. Ладно, друзья, на этом мы с вами попрощаемся. Я пойду поросенушку. Поросенышку нашу кор... Пока-пока, говорит. Крюшку да. нашу покормим. Да. Потом подоим маньку нашу. Да. И потом домой. И мама сегодня, наверное, 8 часов урубон сделает. Да? да? Как всегда, да? да. Идет мама чуть-чуть посидит и все, я засыпаю, я пошла спать, да? А потом Мне кажется, что не так. А как? Как? Как? Мама такая. Ты не, ты не спишь. Не сплю. Тебе <сёк> глаза красные спать хочешь. <сёк> да, подержи. Глаза красные у меня, конечно. Ладно, попрощайся с друзьями нашими. Глаза будут красные, если не досыпаешься. Тем а, более... выключил нет. А, нет. Тем более днем, когда не спишь, то глаза, и там не только глаза, там все покраснеет, На. Попрощайся с друзьями нашими подписчиками. Всем пока. Подписывайтесь.